О как заработать на хайпе, лучший заработок на телефоне. Но я этого не делаю, потому что я уважаю тебя, я уважаю каждого из вас. Поэтому стали расти просмотры. Примерно за пять с половиной месяцев, при условии того, что я выпускал в среднем по одному ролику в неделю, я заработал с показов рекламы на своем канале. Всем салют, с вами Планета Информации. И сегодня я вам расскажу, сколько YouTube платит в самом начале новичку поговорим о деньгах а именно о том сколько ты будешь зарабатывать в самом начале если начнешь вести свой блог на youtube как это сделал когда-то я в самом начале я имею ввиду с того момента когда вы подключите на своем канале монетизацию то есть после того как наберете 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров но если мы говорим про самое самое начало то есть до набора этих параметров то конечно же ничего ничего он вам не будет платить так как реклама на ваши канале будет отключена соответственно и платить вам не за что если вы например зайдете на какой-то канал у которого меньше тысячи подписчиков и включите какой-то видеоролик то сможете заметить то что вам не будет показываться уже всем надоедливая реклама сейчас мы хоть и говорим о заработке с партнерской программы youtube но поймите что это не панацея например я зарабатывать своего канала начал и до подключения монетизации я рекламировал в своих роликах свой telegram канал Канал, где уже потом монетизировал своих подписчиков. Собственно, это и сейчас является моим основным заработком с YouTube, который по сравнению с тем, что платит вам YouTube за показ рекламы. Просто несопоставим. Я продаю консультации, где-то в чем-то помогаю, с некоторыми подписчиками мы запускаем совместный проект. Но сегодня я буду говорить, сколько тебе, именно тебе, будет платить YouTube за показ рекламы в твоих роликах в самом начале. И я не просто буду об этом говорить, я покажу тебе это на своем примере. Ну а для начала, дорогой, давай немного зарядимся энергией. Вообще изначально предыстория. В общем, вторую неделю уже начал бегать и делать по утрам зарядку. Просто когда ты к обеду просыпаешься, ты чувствуешься целый день, как, блин, не знаю, как то дерьмо. И уже вторую неделю начал делать зарядку по утрам. И это, блин, нереально помогает и заряжает на целый день. Вам тоже советую. посмотрите, как красиво! Просто я живу в таком спальном районе Новосибирска, который окружен только одним лесом. Здесь офигенный воздух, который тебя заряжает энергией. Посмотрите, минус 25, наверное, в Новосибирске. Я стою в одной кофте, и мне не холодно, потому что меня греет Это самая энергия леса. А вот такой вот видок можно наблюдать из нашего окна. Красота, есть же mm -hmm. лайк, то согласен. Выберем метрику за последние 365 дней. Это как раз э, то время, когда я начал свою деятельность на YouTube. Э, вот на этом периоде с 11 февраля по 16 августа мы видим такую нищенскую, нищенскую полоску, э, когда YouTube мне вообще ничего не платил. Это как раз таки потому, что я на тот момент еще не успел набрать ту самую заветную тысячу подписчиков и заветные 4000 часов просмотров. И именно 16 августа случился август. Аллилуйя! на самом деле первую тысячу подписчиков я набрал довольно быстро но не хватало количества часов в моем случае для этого понадобилось что-то около 90 по моему тысяч просмотров которые я не мог долго набрать так как ролики у меня были совсем короткие их особо никто долго не смотрел и потом когда я уже начал работать над удержанием зрителя стал применять такие фишки как досмотри «Да этот ролик до конца и получишь какую-нибудь плюшку тогда все более-менее пошло вверх и к 16 августа я уже набрал эти 4000 часов просмотров. Подключил монетизацию. В первый день капнул 21 цент, потом 007, 003, 002. Такие мизерные суммы капали... В течение недели, потом у меня поинтересовался мой товарищ, это тот самый аккумуляторщик, с которым вот недавно вышло интервью. Он спросил типа, вот ты подключил монетку, похвастайся, сколько тебе там капает миллионов. Я говорю, да что-то вообще, типа, ни о чем. Где-то по 0,5 центов ежедневно. Он сказал, что тоже что-то мало. Я сказал, что я в этом особо не разбирался. И, в принципе, после подключения монетизации я выпустил только один ролик. И, собственно, только на нем включена монетизации поэтому только с него идет доход с этого самого крайнего ролика после чего он раскрыл мне глаза открыл страшную тайну сказал бро так можно же зайти в настройки старых роликов и там тоже включить монетизацию теперь тебе доступна такая функция что я сразу же по моему и сделал с этого момента мне стало капать копеечка со всех роликов на канале что у меня есть но эти цифры были также крайне мизерно малы все в среднем мне платили э, по 0,5 доллара иногда по доллару когда выходили какие-то новые интересные видеоролики а уже вот здесь с конца ноября мы можем увидеть на графике такой ярко выраженный скачок э, все это случилось потому что я купил камеру и стал снимать свой фейс, да, свое лицо. Людям стало интереснее смотреть, так как в кадре появился живой человек, поэтому стали расти просмотры, соответственно, люди стали больше просматривать рекламы на моем канале на всех моих видеороликах. Доход ежедневно стал составлять по 1,5, по 2, по с половиной доллара в день. В конце декабря, начале января был просадок, связано это с Новым годом. В этот период, как правило, абсолютно у всех идет спад, но потом все выровнялось и потихонечку, помаленечку этот График начал расти вверх. Я думаю, что сейчас он будет значительно тоже стремиться, так как э, с каждым видеороликом я стараюсь повышать качество контента, все больше и больше монтирую, все больше и больше уделяю всему этому время. В итоге...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 что по нынешнему курсу равняется чуть больше 9000 рублей. Именно это ждет и тебя, мой дорогой друг, если ты только начинаешь. Если бы я в свое время начал бы делать трафосборный так называемый контент и выпускал, например, 2-3 ролика в неделю на тему того, как заработать на хайпе, лучший заработок на телефоне, у меня бы за это время было бы, наверное, 1050 уже подписчиков, и я бы очень много бы зарабатывал. Из просмотров и от того, что осталось, бы реферальные ссылки на эти самые хайпы, приложения всякие разные, вы бы проигрывали свои деньги и какая-то часть из них перепадала бы мне, вашему покорному слуге. Но я этого не делаю, потому что я уважаю тебя, я уважаю каждого из вас, я рассказываю и делюсь именно своими какими-то мыслями, какими-то наработками, поэтому взамен я тебя попрошу лишь поставить этому видосу лайк, подписаться на Телеграм, где я раздаю самые интересные плюшки. Я очень хочу, чтобы там уже скорее стало 10 тысяч подписчиков. В общем, на этом, наверное, все.